Говыляет больная зима Продолжает веселье, заражает Многие уже сходят с ума Кто то вируса вновь умирает Сколько будет зараза на наглее и смертей от нее Сколько будет Мы невольно Все это терпеть Хоть весь мир Эпидемию Судит Страшновато Жить стало подчас Мы испытываем Недок Все вместе Хватит силы. В дальнейшем у нас Мне успеть бы все высказать сказать песне Много масок, шприцов и вакцин Производство пока выпускают Не задумываясь без всяких причин Все на свалку потом Отправляет отходы Медицинских отходов весьма Как раз свалки так пополняют ковыляет боленая зима Кто-то вируса вновь умирает Звезд известных мне жаль кто ушел в эту злую проклятую осень Я слова их, чтоб вспомнить, нашел. Мне так жаль, искренне, даже очень, Что Валеры Аркалина нет. И Руслана войнины не стало, На земле свой оставив. Все след. градский Саша, что сделал, немало, никого память не обойдет. Помним, любим сердца, а не наших, хоть зима и саразой придет, кто привился, уже и не страшно. Никого память не обойдет Помним и любим, в сердцах они наши Хоть зима из заразы придет Кто привился, уже и не страшно Хоть зима из заразы придет Кто привился, уже и не страшно